Уже одиннадцать ноль одна И я иду из вечерней школы А ночь таинственна и темна и, -и, и спится от рок ролла Уже одиннадцать ноль одна Луна ногами в окно стучится Но не нужна мне сейчас она Ведь я сама улечу, как птица над этим городом, над этой площадью Черные вороны, белые лошади была ли разница, воды ведь школьные, синие, красные и рок н -рольные. Меня назвали не в честь не. Очень давно распутан, а снег дождик водичку рьет Ну здравствуй, милая Мика Ньютон Меня назвали не в честь нее, но лишь она по ночам не снится Пусть тут третий она споет, а мы опять улетим, как птицы Черные вороны, белые лошади. Была ли разница, Годы вечкульные, Синие-красные, И рок рульные Синие-красные.